Какой у вас любимый жанр фильмов? У меня вот фантастика, да и наверное многие не откажут себе в удовольствии посмотреть фантастический фильм с магией или супергероями, со взрывами или зрелищными фокусами, с невероятными заговорами или мистическими мирами. А если фильм еще и новый, то это вдвойне приятно. Как раз сегодня на новые фантастические фильмы мы и посмотрим. Не забывайте жать на лайк с подпиской, если еще не подписаны, на колокол, чтобы не пропускать новые видео, ну и собственно, поехали. Редактор Uncharted на картах не значится. Нейтан Дрейк из тех, кто любит приключения и азарт. Зная, что его где-то может ждать большой куш, он никогда не упустит своего шанса, несмотря на любые опасности. Нейтан регулярно охотится за сокровищами и претендует на звание потомка влиятельного английского исследователя, сумевшего построить головокружительную карьеру. Виктор Салливан, известный по псевдониму Салли, ищет сокровища по всему миру. Он скептически относится к молодым любителям приключений, но когда судьба сводит его с Нейтаном, то мнение Виктора сильно меняется. Салли решает взять Дрейка под свое крыло, обеспечив ему свою защиту и научив всему, что он умеет сам. Со временем между героями фильма зарождаются дружеские отношения. Салли относится к Дрейку как к своему сыну, а Дрейк относится к Виктору как к какому-то пьяному бате. Вдвоем они отправляются на поиски приключений. Им предстоит узнать об одной из величайших тайн в истории цивилизации и обнаружить подсказки, способные привести их к потерянному брату Дрейк. Ну и подзаработать постараются. Еще бы смотреть это дело на большом телеке, ну или хотя бы на нормальном телефоне, но с нынешними ценами на технику об этом вообще можно забыть. Благо, хотя бы на Gold Price с ценами все стабильно, и ты все так же спокойно можешь выбивать тут крутую технику, как и другие. Сам по себе, Gold Price это, пожалуй, лучший магазин с коробками-сюрпризами на данный момент. Смотри, тут все крайне просто. Давай начнем с бесплатной коробки. Вводим промокодик он тут у них есть прямо на сайте, и. Открываем. Ну во, нормально так. Мышка SteelSeries под папка стилизованная. За четыре с половиной тысячи рублей. Нехило так на самом деле. Но предлагаю открыть что-нибудь покрупнее. Например, коробку Apple. Ясное дело, рассчитывать на что то за пару тысяч сотен рублей точно не стоит. Там шанс просто минимальный. Но уверен, что что-то годное достать все-таки можно. В общем, открываем и... О, пасики? Наушники эполовские за 16 косарей? Ну спасибо, мы как раз отъехали в мир иной. Дальше мы просто заказываем доставку и тупо ждем, когда все это добро приедет. В общем, призов и разных боксов тут куча на любой вкус. А чтобы тебе было еще выгоднее, используй мой промокод FILM20 и получишь кэшбэк при пополнении баланса в 20%. Ссылка ждет в описании. Batman. Этот фильм перезапускает киноповествование о Бэтмене и стремится показать детективные способности Брюса на первом месте. Мы не увидим в этом фильме привычного Бэтмобиля, кучи всяких гаджетов на все ситуации, 10-минутных драк с перекачанными злодеями или с кем-то суперспособностями. Мы даже не увидим типичные истории смерти родителей Брюса и его переживания по этому поводу. Хотя нет, переживания немножко будут. Местный Брюс уже дружит с Гордоном и немного с полицией Готэма. Хотя в преступном мире он еще не широко известен. Противостоять нашему герою будет Загадочник, который открыл охоту на высокопоставленных шишек Готэма. Он убивает их и придает общественности доказательства их продажности. Бэтмену предстоит разгадать все загадки злодея, узнать кто скрывается под личиной Загадочника, остановить его и разобраться в том, что или кто связывает всех коррумпированных жертв. Отчаянные мстители в оккупированном нацистами Риме 43 -го года, после того, как в местный цирк попала бомба, скитаются четверо артистов. Повелитель насекомых Чанчо, Человек-волк Фульвио, притягивающий металл-карлик Марио и генерирующая электричество Юная Матильда. Владелец цирка и их символический отец Израиль, исчез вместе с деньгами, накопленными на бегство в Америку. Оставшись ни с чем, не вписывающиеся в нормы фрики, вынуждены податься на услужение безумному пианисту Францу, главе роскошного библиотека цирка не зная о его одержимости идеи собрать фантастическую четверку героев со сверхспособностями чтобы помочь гитлеру выиграть во второй мировой войне сам являясь от рождения изгоем умеющий видеть будущее злой гений вступает в захватывающую схватку с доблестными циркачами использующими свои умения на спасение родной страны и израиля Полынь Апокалипсис. По названию уже понятно, что в мире фильма произошел апокалипсис. Правда, произошел он в Австралии. И является зомби-разновидностью апокалипсисов. Главному герою фильма, молодому охотнику Ризу, приходится отлавливать тех людей, кому чудом удается пережить этот австралийский зомби-апокалипсис. После доставки их военному хирургу тот проводит специальные опыты ради того, чтобы создать лекарства для спасения всего населения. Но положительных результатов долго не получается достичь. И вот однажды Ризу на пути встречается загадочная девушка, которая вполне вероятно и есть ключ для решения этой проблемы. Вот только заполучить этот ключик весьма непросто. Человек-паук нет пути домой. После событий прошлого фильма, весь мир узнал, что под маской Человека-паука скрывается обычный подросток Питер Паркер. С этого момента он окончательно лишается покоя и нормальной жизни. Чтобы все исправить, он обращается к Доктору Стрэнджу и его магии. Мощное заклинание нарушает стабильность пространственно-временного континуума, и несколько альтернативных реальностей пересекаются в одной точке. Из-за этого заклинание срабатывает неправильно, и вместо того, чтобы заставить всех забыть про то, кто является Человеком-пауком, заклинание притягивает в этот мир из параллельных миров всех, кто знает секрет Питера. К счастью, к ним относятся не сплошь одни злодеи, но еще и два знакомых нам героя. КУЛАКИ ВОЗМЕЗДИЯ этот фильм является продолжением экшен-сериала «Ассасины Вум», который вышел пару лет назад. Главный герой – наемник с суперспособностями по имени Кай Цзинь. Он едет в Бангкок с одной единственной целью – отомстить за смерть своего товарища, погибшего от рук убийцы. Но в процессе миссии выясняется, что враг куда опаснее и могущественнее, чем о нем думали раньше. Поэтому встает вопрос, возможно ли вообще его победить, используя лишь привычные методы, или же стоит прибегнуть к суперсилам и заручиться чьей быть поддержкой. Корректирующие меры. В связи с сильным ростом преступности, а также повышением уровня жестокости в поведении особо опасных преступников, в местах заключения появилась острая необходимость создания особой тюрьмы. Это была самая закрытая тюрьма, где соблюдался строжайший режим. За ее стенами оказывались самые опасные преступники и отъявленные головорезы, несущие огромную угрозу как для общества, так и для других заключенных. В центре сюжета фильма оказывается накаленные взаимоотношения между заключенными и охранниками. Постепенно этот накал перерастает в бунт и анархию, что влечет за собой непредсказуемые последствия. Ведь пощады не стоит ожидать ни с одной, ни с другой стороны. Падение Луны. 2011 год. Во время миссии в открытом космосе астронавт Брайан Харпер и его команда сталкиваются с необъяснимым феноменом, который приводит к трагедии. Нас обвиняют Брайана в халатности, отстраняет от работы и игнорируют его предупреждение о грозящей планете опасности. Через несколько лет после происшествия Луна неожиданно сходит с орбиты и начинает стремительно приближаться к Земле. Мир сталкивается с мощными катаклизмами, в результате которых гибнет множество людей. И в скором времени все может быть просто полностью уничтожено. Бывшая напарница Харпера Джо Фуллер заручается его поддержкой, чтобы вместе с талантливым конспирологом Кейси Хаусманом предотвратить грядущую катастрофу. А вот удастся ли героям разобраться в неожиданных тайнах, которые скрывают спутник Земли? Это, конечно, вопрос. Не забывайте жать на лайк с подпиской, если еще не подписаны, на колокол обязательно, ну, чтобы видео не пропускать. Кстати, о других видео. Если тут вдруг для себя ничего не нашли, можете посмотреть и на другие мои подборки тоже Например, вот на эти Ну а с вами сегодня был, как всегда, Дэнни И всего хорошего